чуть-чуть по-другому, потому что я всячески пыталась проверить своих родителей на прочность, пыталась проверить понять, кто и как реагирует, почему и где тут свобода моего личного выбора и границы этой свободы пыталась найти всячески. Смотрела на их реакцию, смотрела на реакцию людей вокруг, в общем, исследовала вообще эту жизнь, потому что мне было абсолютно непонятно принятие решений. Я смотрела на разных людей, в общем, в моем характере такой исследователь есть и а, не только исследователь но и на грани а, таких необычных ситуаций мне хотелось все это понять с мамой с родителями отношения были а, ну мне казалось что у них своя жизнь что они заняты у них и так полно проблем а, соответственно а, что у них спрашивать? Ну, они это заняты своими делами, а мне нужно понять, как со своей жизнью быть. Я, в принципе, видела, что а, семья и а, дети вряд ли будут целью да, моей жизни, что как-то создать. Мне хотелось себя развивать и вообще понять, зачем я, почему определенные ситуации а, в моей жизни, в моих отношениях с людьми происходят. А, и как-то понять, чем мне заниматься. Вот у меня как-то был вопрос, чем мне заниматься в жизни, куда мне идти, что я могу вообще для этого мира сделать, потому что это так странно тебе, иногда кажется, что вообще ты ничего не можешь никому дать, и, и как-то никакой пользы от тебя миру нету. И вот я искала этот... Ну, эти возможности, какую-то пользу принести, какой-то действительно открыть в себе, я не скажу талант, но то, что будет и мне приносить удовольствие, и кому-то приносить пользу. Вот где-то в девятом классе я первый раз попала на йогу и попала в Центр Фомальгаут. И те вопросы, которые были лично у меня, о том, как относиться к людям, как... Какой у меня характер? Мне было совершенно это непонятно, потому что мне казалось, я могу себя вести и так, и, и э, быть доброй, и прекрасной, и милой, и быть совершенно немилой, и делать все, что я хочу. И мне надо было понять все-таки, как правильно. И на эти вопросы, собственно, ответили мне большое количество лекций, которые я слушала, и по психологии. Мне была интересна психология, мне была интересна астрология. И... Здесь я и получила ответы на свои вопросы. Вот Получила ответы на то, что мне нравится, какой я хочу быть, какой я должна быть, чтобы решить все свои задачи, задачи своей жизни. И, собственно, очень рада, что мне удалось это, на этот путь стать в 15 лет. Я видела со стороны, как для моих близких, для... как эти свои задачи решают в центре «Фумальгаут», вот в нашем клубе абсолютно разные задачи, потому что у каждого там из членов моей семьи, из моих близких эти задачи были разными. И как я могу решить здесь свои вопросы, задачи, понять что-то вообще в этой жизни и понять так, чтобы это... Но только помогала развиваться. Всем, и в том числе мне. Вот так.